Жила-была талантливая художница, иллюстрировавшая детские книжки, не стремясь к известности и славе. Она создала вокруг себя удивительный, гармоничный мир, сделавший ее, может быть, самой счастливой женщиной человечества. Ее жизнь – пример того, что, вопреки всему, можно стать счастливой. Она зажала цветы, они ей никогда не надоедали цветы, улыбки создателя. Она всегда хотела иметь собственный сад. Жизнь в городе она не могла себе представить. Город – это тот самый мир, что отбирает у человека близких людей. Парадоксальным образом скучность людей разъединяет и даже озлобляет их без причины ссори ссоре соседей. Деревня создает невидимые связи, делая соседством недокучливым, а удобным и приятным. И она бы да, тихо прожила свою жизнь, стараясь по возможности не, показ... не показываться на людей, до того она не хотела никакой славы, мечтала ходить в фабрики деревянных башмаках, но получилось все иначе. Окончательная бесповоротная известность пришла к ней, когда она уже составилась, это же исключительный случай. Таша Тудор уникальна. Потому что суть ее феномена невозможно уложить в пределы одного вида искусства. Она художница как будто. Сегодня ее работы в основном от иллюстрации. Книгам продаются с рационами. Но сама себя художницей она не величала. Может быть, она садовница. А между тем Таша Тудор известна, к примеру, своей изумительной кулинарной книгой. полной простых, изящных рецептов. Понятных даже самой безрукой. Может быть, она повариха? Да и опять же нет. И чем только не занималась эта сказочная женщина на протяжении своей 90-летней жизни. Она вязала крючком, на спицах, она ткала на старинном станке, прила шерсть, как это делали тысячи лет до нее и до изобретения предельных станков. Она писала книги для детей и взрослых. А есть ли такие ткачи, совмещающие ткачество с писательством? Еще не разводила собак, породы Вильшкорги, самых сладких собак на свете. Пожалуй, ее стоило бы отнести к мастерам самой жизни. Таша Тудор родилась в Бостоне в творческой семье. Отец ее был дизайнером Яр, а мать художником-портретистом. Девочку назвали в честь героини Романа Льва Толстого Наташи Ростова. Позже ее имя сократилось до Таши. Родители часто устраивали импровизированные спектакли. Отец Таши был великолепным рассказчиком, а мать занималась с девочкой живописью. У Таши, у Таши была любимая няня, которая с раннего возраста пристрастила ее к домашнему хозяйству, житью, котелину. Родители Таши разошлись, когда ей было 9 лет, и она несколько лет прожила на ферме в Рединге у друзей матери. Годы, проведенные там, Таша Тудор вспоминает с теплотой, домашнее обучение, чтение книг по вечерам с тетей Гвен и ее дочкой Розой, шумные праздники. И в 15 лет Таша переехала к матери в Нью-Йорк, а потом в Бостон, где закончила школу изящных искусств. В 1938 году Таша вышла замуж за Томаса МакКрейди, и молодожены переехали на ферму к матери Таши. Пока ты рисовал где-то в Гватемале, Таша с большим энтузиазмом под руководством мужа занялась сельским хозяйством. Вскоре молодая семья купила ферму в нью где выросла четверо детей Таша Пудора. Ферма была старая, полуразрушенная, и Таша и Томас сами занимались обустройством дома. Таша не боялась любой работы, ей нравилось делать все своими руками. Она откала на откатском станке ткани, шила одежду себе и детям, писала книги и рисовала. Но Томасу такая жизнь, в конце концов, надоела и они развелись. Таша одна растила четверых детей. Чтобы заработать деньги для своей семьи, Таша стала больше рисовать, писать, шить. Дети помогали ей в этом. Делала на продажу кукол, марионеток, строгали, выпиливали детали для кукольной мебели. Строили декорации. Во многих книжках Таша Тудор модельми были ее дети. Одного, одного невозможно было понять, вот откуда в этой девочке из аристократической семьи такие странные наклонности. В лучшем случае девушки с подобных дословными ударяли в странные интеллектуальные игры, лезли получать образование, спорили с мужчинами в их увлечениях вроде конного или яхтного спорта. А тут викторианская эпоха. Коровы, куры, сельский быт, и все это добровольно. Таша не боялась работы, она обожала ручный труд. Ей реально нравилось делать все своими руками. Она собственноручно ткала полотно на станке, шила из них детям одежду по старинному образцам. Тем временем жизнь Таша после развода вовсе не казалась раем, рисование у нее превратилось в хобби, в способ зарабатывать, изначально она этого не хотела. И теперь она стала иллюстратором, через некоторое время и того хуже знаменитым. Пришлось общаться с издательством, а потом со СМИ. Это ей-то, не желавшей покидать пределы своего имения, пришлось посещать книжные выставки, чтобы порадоваться читателей автографами. Но ради детей, конечно, она пошла на отклонение от собственного сценария. К счастью, дети не всегда остаются маленькими, подрастая Сыновья и дочери начали помогать матери в ее трудах. Кроме того, она постоянно использовала своих детей в качестве моделей для шитья натурщиков для рисования. Животные ей служили моделями, и невольно собаки и кошки всегда были под рукой. Рисунки Таши потому и отличаются той сентиментальной правдивостью, умиляющей покойников и критиков. Таша всю жизнь структулезно по кусочкам собирала предметы старинного быта восстанавливала по старинным источникам, даже те, чье функциональное значение было уже утеряно. Она и сама одевалась в винтажные платья, сшитые по бабушкиным выкройкам. И еще было у нее одно увлечение – это мода в викторианской эпохи. В результате к концу жизни у нее была собрана огромная коллекция исторических платьев, что-то около пяти сотен. Они были проданы с аукционных торгов. Жизненная концеп... концепция Таши шла вразрез со всем современным представлением о том, что такое красиво. Современная мода ее не интересовала, при том, что современно была и мода первой половины 20 века. Но и она уже казалась ей вешаемой прелести. Глядя на фотографии Таши, в этих ее разнообразных нарядах, обязательно длинные юбки, во всех ее шляпах, чипцах, капюшонах и макинтошах, понимая, что она была чертовски права. Куда же подевалась женская тайна? Собственно, чем, чем отличается эта счастливая старушка от, от прочих пожилых американок, не менее довольных жизнью? Да, пожалуй, именно тем, что именно она сумела возвести обычное домашнее хозяйство в рамках искусства. Она сумела... Но шить окружающим, что домашние дела, воспринимаемые всеми как досадная рутина, могут выглядеть как важное действие. Даже обыкновенное сливочное масло Таша замораживала в виде фигурок брусочков с декоративным орнаментом на грани. Все имело свой смысл, все служило радостью, удовольствию членам семьи, все пило в ее руках свои песенки на свой лад. У Таши получалось, что даже собственный сад ценит именно тем, что в нем все посажено именно так, как хочется самой себе, а не как придумал дорогой ландшафтный дизайнер. Умерла Таша в 2008 году, оставив наследником около ста книг, множество рисунков, набросков, коллекцию нарядов и игрушек. Оказалось, что у бабушки-то есть состояние. Тихонечко напивая себе под нос, она умудрилась заработать 2 миллиона долларов. Это без учета авторских прав на использование ее рисунка. У Таши, между тем, есть свой фан-клуб. Поклонники ее таланта обожают отмечать дни рождения Таша Тудор, выпекая кексы и тортики из ее поваренной книги. История простой женщины в фартуке выглядит как рассказ о человеке, который хорошо разбирался в своих увлечениях и прожил самую счастливую жизнь. И что с того, что речь идет о женской судьбе? То есть в сущности судьбе невысокого полета. Сидела дома, вырастила четыре детей, пекла булочки, кексики и печеньки, рисовала собачек и птичек. И была всем довольна. Умерла в девяностой погоде с улыбкой на устах. Вот такая история Самый простой обыкновенный женщина. Мир вашего доброго.